Здравствуйте, с вами Александр. Нахожусь в микрорайоне под названием Сельма. Это улица Согласия. В самом начале она называлась Ажурная. Здесь была дорога из Сплит и стояли вот те первые дома. Эти дома построены литовской фирмой Сельма в обмен на военное имущество и корабли, которые оставили в Литве. Сам район назвали Сельма из-за того, что на заборе было написано Сельма латиницей. И поэтому местные стали называть это место Сельма. Хотя этого названия до строительства здесь домов, это место называлось у местных совсем по-другому. Я написал ВКонтакте нескольким литовцам, чтобы узнать, что означает Сельма. Некоторые мне ответили, что это ничего не означает, но были такие, которые сказали, что это имя. Я погуглил и узнал, что Сельма – это древнее кельтское имя. Здесь находится несколько супермаркетов, кинотеатр, большой строительный магазин Боу-центр, где вы можете купить все для ремонта. Достаточно обжитое место. Многие считают, что здесь жить вполне комфортно. Плюс этого микрорайона – это хорошая экология. Поскольку он находится на севере города, а у нас преимущественно северо-западные ветра, здесь всегда чистый воздух. Но недостаток… Это очень мало парковочных мест. Это улица Согласия, с нее начинался этот микрорайон. А сейчас уже построили очень много новых домов. Целый большой микрорайон получился. Люди у нас ухаживают за своими мини-садами под окнами. Сейчас это выглядит немножко заброшено, но весной и летом здесь будет очень красиво. Зима, зеленые листья. Впереди дворец спорта Янтарный. Здесь проводятся различные соревнования. Я уже делал видео о Сельме. Вы можете посмотреть. Я проезжал на машине по многим улицам. Многие в комментариях писали, что им нравится на Сельме, многие писали, что не нравится. Каждый решает сам, где ему жить. В этом районе есть как и плюсы, так и минусы. Но все-таки плюсов здесь больше. могу сказать, что район неплохой и вполне можно здесь покупать квартиру если вам нравится жить именно вот в таком районе каких-то особых минусов Здесь, кроме как мало парковочных мест и летают самолеты, здесь нет. Если вы хотите переехать в Калининград, но не можете определиться с районом, где вам купить квартиру, то я могу вам помочь покатать вас по городу, рассказать о плюсах и минусах каждого района. С самой покупкой квартиры я помочь не могу, потому что я не риэлтор, у меня нет знакомых риэлторов и нет связи ни с какой строительной компанией. Если компания строит хорошие дома и им не стыдно за свою работу и нечего скрывать, то можете написать писать мне на почту свое предложение о сотрудничестве. Я думаю, если начать снимать о каком-то комплексе на этапе проектировки, котлована, строительства, то это бы была очень хорошая реклама для компании. Но опять же, для хорошего застройщика. Ни за какие деньги я не буду рекламировать то, что мне не нравится и рекомендовать своим подписчикам покупать то или иное жилье. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. В инстаграм я выкладываю фото каждый день из Калининграда. Всем пока, с вами был Александр.